Программирование это в первую очередь усидчивость, умение сидеть и находить какую-то ну, как бы, проблему, если есть такая проблема. А второе, это идет как, конкретно распределение времени. Заранее все это делать, то есть не в последний день. IT — это, в принципе, заплачиваемое направление. Поэтому, даже если мы не будем программистами, мы можем стать проектными менеджерами, например. Не обязательно человек программировать, но надо понимать, чем вообще занимается компания. Иногда как раз-таки выбирают, но ну, именно посмотреть, что такое программирование, войти в эту отрасль.